добрый день друзья вы находитесь на youtube-канале бенни меня зовут марина желтого я бренд-маркетолог и здесь мы рассказываем о том как открыть свой крутой экологичный детский сад вести бизнес с любовью создать крутую команду радовать родителей и делать здоровыми и счастливыми детей и в этом видео мы поговорим о том что такое конкурентный анализ? Что такое конкурентный анализ и нужно ли его проводить владельцам детских садов? Спойлер, да. А, нужно проводить, но прежде чем мы придем к обсуждению, зачем это делать, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. Обязательно поставьте лайк этому видео, оставьте комментарий, мне будет очень приятно. И, возможно, напишите в комментарии, какие следующие ролики вы хотите увидеть. А мы сегодня разбираемся, зачем проводить конкурентный анализ. Часто слышу от партнеров такую фразу, что «Марин, ну и так все понятно, ну что там проводить? Вот там детский сад «Ромашка», там «Апельсинчик», а, -а, -а, а там «Черепашка». Абонемент 18 и 22 тысячи рублей. Но что там проводить, и так все ясно. И вот показатель того, что вам в первую очередь нужно проводить этот конкурентный анализ, когда, когда вы хотите ответить именно вот так. Я вас попытаюсь разубедить и объяснить, почему конкурентный анализ все-таки важен. Что такое этот самый конкурентный анализ? Это деятельность, в процессе которой вы выясняете, какая ситуация обстоит на рынке, именно касаемо вашего района, либо вашего города. И вы начинаете анализировать, что же там происходит у других детских садов, возможно, детских центров. Преимущественно мы берем те, кто является нашими конкурентами. Это либо примерная ценовая категория, либо это категория частных детских садов. Ну, в идеале вы вообще анализируете всех. И государственные детские сады, и частные, и детские центры. В общем, чтобы у вас была максимально большая картина о том, что здесь происходит на рынке детского образования в вашем городе. Зачем проводить? Ну, круто, если вы будете проводить анализ и поймете, что вы крутые. Вы порадуетесь, и с детскими садами Бинни по-другому быть не может. Обычно это всегда самый крутой детский сад на районе. Но в процессе того, когда вы будете анализировать деятельность своих конкурентов, вам будут приходить какие-то мысли, вы сможете улучшаться. То есть Конкурентный анализ проводится для того, чтобы вы всегда были в тонусе, чтобы вы держали руку на пульсе и чтобы вы каждый раз становились лучше. Поэтому конкурентный анализ мы проводим на всех этапах, но об этом поговорим чуть позже. Также вы сможете отстроиться от конкурентов, потому что ромашка, апельсинчик и обезьянки они ничем друг от друга обычно не отличаются. Обычная конкуренция происходит на рынке именно за счет цены. Там мы сделаем 18 тысяч рублей, там 22, там скидку дадим 500 рублей. И вот все, как бы, здесь нет конкуренции по ценности. А я вас всегда призываю конкурировать не только по цене, потому что один снизил цену, второй, третий, и вот э, за тысячу рублей продаем абонемент в детский сад. Ну, так, так не получится. То есть это э, конечная история. Поэтому мы отстраиваемся другими способами. А чтобы нам отстраиваться, нам нужно понимать, от чего мы отстраиваемся. То есть, какая там исходная точка. Конкуренты, они тоже бывают крутые. И они тоже бывают развиваются. Поэтому, наоборот, круто, когда их развитие может подстегивать вас. И вы можете вот как бы... Ну, я, безусловно... За то, чтобы была добросовестная конкуренция, конечно, бывают истории, и они, между прочим, очень часто встречаются, когда происходит недобросовестная конкурентная борьба, когда конкуренты пишут негативные отзывы друг на друга, как-то подставляют детские сады, ну, то есть это вообще бывает в любых бизнесах и в детских садах также, так что вы должны быть к этому готовы и лучше, если вы будете знать своих друзей либо врагов в лицо. Вы сможете по итогу создать таблицу с анализом конкурентов, где вы будете наглядно видеть, какая ситуация происходит на рынке и будете делать это регулярно. И вы найдете то, что упускают ваши конкуренты, и сможете выстроить на этом позиционирование. И это поможет вам и вашим сотрудникам быть уверенным в том, что вы самый крутой детский сад, в том, что у вас действительно есть какое-то отличие. И даже сами сотрудники, родственникам, своим друзьям будут презентовать, место где они работают с большей любовью поэтому важно проводить конкурентный анализ демонстрировать это вашим сотрудникам и также внедрять это в работу давать это продавцам и транслировать это везде плюс если у вас будет например таблица с анализом конкурентов вы можете это использовать в продажах я рассказывал в других видео о том что если например ваш клиент выбирает из нескольких детских садов и такая ситуация повторяется из раза в раз то вы можете им предлагать якобы независимый конкурентный анализ среди всех садов в районе искать вот за вас сделали вы можете не обзванивать остальные сады вот пожалуйста посмотрите ну, вот, а если что мы намекаем что наш сад ну, все-таки самое выгодное приложение Предложение сочетания цена качество ну и вообще посмотрите, какой у нас крутой экологичный концепт. Ладно, идем дальше. Когда проводить конкурентный анализ? Правильный ответ всегда всегда бесконечно на всю жизнь. Мы проводим конкурентный анализ перед тем, как вообще предполагать, где мы откроем детский сад. Мы проводим его после открытия, регулярный. Вот в идеале там каждые три месяца, можно каждые полгода, ну как минимум раз в год можно проводить конкурентный анализ. Потому что конкуренты могут что-то новое вводить, новые программы, там летние, осенние, весенние, новогодние. И вы как бы можете подсматривать у них идеи и делать круче. Что происходит перед открытием? Здесь нам важно протестировать спрос, потому что бывают такие районы, в которых, ну Лучше не открывать детский сад, и это не всегда зависит от того, какое количество детских садов в районе. Часто наши франчайзи думают, что Ой, здесь детских садов много, клиентов не будет, мы открываться не будем. Но нет, когда много конкурентов, значит здесь уже создан спрос. И наоборот, может быть здесь у вас лучше все пойдет, может быть здесь действительно много целевой аудитории и бывает, что франшизи говорят, мы будем открываться там, там детских садов нету, точно попрет, Ну тоже не факт, а почему там нет детских садов до сих пор, вот на этот вопрос важно ответить, и на этот вопрос ответит конкурентный анализ перед открытием, это очень важно, потому что детский сад не так легко перенести в другое место, если вдруг вы с ним ошибетесь, как, например, детский центр. А, ну, детский центр часто бывает, какой-то один кабинет без особого ремонта. Мебель собрали, переехали. Детский сад, особенно Бини это другая история. То есть там очень крутой дизайнерский интерьер, который ты так быстро не принесешь. Вот, поэтому здесь не нужно торопиться, нет какой-то. Нет потребности делать это очень быстро, нужно это делать размеренно, качественно, то есть смотреть помещение, смотреть ЖК, ходить ножками, И Вот протестировать спрос. Плюс мы запускаем рекламу, делаем тесты рекламы, яндекс Яндекс.Рекламы для того, чтобы понять, как кликают на рекламу, поговорить с людьми, которые оставляют заявку, сделать им какое-то предложение понять как они реагируют на это предложение понять как они реагируют на стоимость сказать что детский сад открывается там в будущем Можно даже честно сказать что мы пока детский сад не открываем мы тестируем спрос у нас делали так партнеры и действительно у них они, они просто делали тест спрос у них было уже огромное количество какой то заявок нереально и ну, то есть понятно уже было, что детский сад можно открывать в том месте. Вы можете так одновременно, не выходя из дома, протестировать несколько локаций. Например, вот Москва, да, она же большая есть, там север, юг, запах, восток. Вы можете сразу же запустить рекламу в нескольких районах и посмотреть, как откликается. То есть открутить какой-то небольшой бюджет, ну, то есть вообще посмотреть. То есть сделать сайт, сделать сайт с какой-то предположительной улицы – это очень быстро, мы все это делаем. Также этот конкурентный анализ тест спроса позволит вам понять, какую ценовую политику установить. У нас для каждого города, для каждого района ценовая политика устанавливается индивидуально, потому что, ну… Например, в Москве у нас есть детский сад, стоит и 60 тысяч рублей, и 70, и 55, и 40, ну, то есть очень большой разброс. Поэтому здесь мы смотрим, какая средняя цена по рынку, узнавая у конкурентов, и мы делаем ее чуть-чуть, где-то на 20% повыше, чем у конкурентов, потому что у нас такой более дорогой ценовой сегмент. Ну, когда вы уже выбрали район, когда вы протестировали спрос, когда вы погуля, прогулялись, когда вы уже присмотрели помещения, которые подходят под дизайн-проект, которые подходят под, под нормы САМПИН, это тоже особенность для бизнеса, самого детских садов, вот тогда вы можете уже начинать выбирать это помещение и делать ремонт. После того, как вы открылись, казалось бы, можно расслабиться. Детский сад открыт. Все. Но нет, я уже сказала, что важно держать руку на пульсе, постоянно улучшаться, понимать, как меняются пристрастия аудитории, потому что, может быть, сейчас вот больше востребовано там логопедия, потом будет востребована ментальная арифметика, потом еще какие-то дополнительные занятия, дополнительные упражнения. А вдруг какая-то методика новая появится, которая вау на хайпе, и может быть ее тоже нужно внедрить. Поэтому нужно постоянно за этим следить. Плюс. Если вы будете держать руку на пульсе, то вы так или иначе будете понимать, а что там происходит у конкурентов. Может быть, задружитесь с кем-то, заобщаетесь, может быть, клиента от конкурента перейдет к вам, и вы можете узнавать, о а как там вам стоит ситуация. И можете также хантить сотрудников каких-то крутых педагогов, выходить на их контакты, делать им более выгодное предложение по зарплате и таким образом забирать их к себе в детский сад. Относится ли это к добросовестно-конкурентной борьбе? Ну, я думаю, все-таки относится. А вот тоже писать негативные отзывы друг на друга, какие-то пакости делать, ну, вот это уже, конечно, я не приветствую. Когда вы открыли один детский сад, он у вас заполнен, и вы понимаете, что нужно открывать следующий детский сад и выстраивать свою сеть в городе, вот здесь тоже нужно проводить конкурентный анализ. У нас есть партнеры, которые понимают, что так, нужно развиваться дальше. Здесь можно открыть детский центр, можно открыть мини-формат бини, можно макси-формат бини, как вы здесь захотите, но тоже нужно анализировать и другие районы, не нужно думать, что в одном городе одинаковая ситуация, действительно она может разниться, поэтому каждый раз мы заново проводим конкурентный анализ, здесь у нас уже мы… С, немного с другой точки зрения будем проводить его, потому что как у нас поменяется стратегия, у нас уже стратегия масштабирования, и тут мы уже должны понимать, как нашим клиентам по городу будет удобно, где вот мы откроем третий сад, четвертый и так далее. У нас есть франчайзи, которые, например, выкупают эксклюзив на город. То есть они открыли сейчас один детский сад, и вот постепенно они будут, только они, мы больше не будем приглашать других франчайзи в город, будут там открываться. Поэтому, друзья, конкурентный анализ проводим всегда, всегда, не стоим на месте. Как проводить? Есть разные методики, разные инструменты. Я вам в конце презентации покажу два таких классических, так как я... Училась классическому маркетингу и пиару еще в университете, то вот я приветствую классические методики. Вот в этой презентации я показываю минимум, который каждый обязан сделать для своего детского сада. Мы не заходим в какие-то глубокие аналитики, медиапланирование, сложные термины. Мы вот идем по максимально простым данным. Как проводить конкретный анализ? Первое, что мы делаем, заходим в каталоги Яндекс.Карты, ГИС, Google Карты, в общем, любые топ три каталога, которые актуальны для вашего города. Яндекс.Карты, мне кажется, везде уже актуальны. Дубль ГИС и Google Карты, ну, вот, это, наверное, и есть топ 3 Может быть, еще Zoom и может быть какая-то у вас другая страна и там каталоги, которые я еще не знаю. Вы заходите, вводите детские сады, начинаете поиск. Ну, попозже с вами на ходу презентации посмотрим. Это поисковая система, это просто заходите в интернет, ваш браузер, вводите запрос в детские сады город, либо район. Вам появляются запросы контекстной рекламы, вы видите сайты, которые на первых позициях отображаются, рейтинги, статьи, репортажи. Вот их тоже нужно проанализировать. Также заходите в социальные сети, ВКонтакте, в Нельзяграм организация которая запрещена у нас в нельзя пользоваться поэтому нельзя грамм там тоже вы по целевому запросу детские сады например я сейчас нахожусь в городе воскресенск и я на примере воскресенска буду вам рассказывать будете детские сады воскресенск или в инстаграме точно такой же запрос и кстати вот именно поэтому важно Писать целевой запрос в том месте, где его нужно писать. Смотрите в других видео, я рассказывала. Для того, чтобы вас могли наш... найти родители, дети и так далее. Вот я часто переезжаю, и я вот именно в социальных сетях по такому запросу и ищу то, что мне нужно. Анализ сайтов конкурентов. Я вам покажу один из инструментов под названием Similar Web. Это сервис, он платный. Ну, мы его зачекаем, что я вам про него рассказала, и вы будете про него знать. Не уверена, что вы будете его использовать, но использовать его можно. Также есть сервис Яндекс.Вордстат, Google Trends, который вы можете использовать не только для анализа района под детский сад, а в целом для любого своего бизнеса, для любой своей идеи. Анализ работы администратора – это звонок, это переписка. Мы с вами в предыдущем ролике, где я рассказывала про то, как продавать в переписке, могли посмотреть, как работают администраторы детских садов. Если вы еще не смотрели этот ролик, то скажу, что работают они не очень, но это тоже часть нашего конкурентного анализа. Мы можем порадоваться, что они работают не очень, а можем, наоборот, расстроиться, если они очень оперативно, круто отрабатывают запрос клиентов. Анализ детского сада изнутри и снаружи. Мы смотрим, где находится детский сад конкурентов, смотрим. Что там находится в округе, вдруг там какие-то пивнушки, кальянные это, соответственно, минус. Там может быть какой-то фасад здания некрасивый, подход сложный, найти сложно, парковки нету, там далеко находится, не на первой линии. Это как бы все мы ставим в минусы. А может, могут быть наоборот плюсы. Например, вы заходите в детский сад, там крутая вывеска, там есть телефон сразу, QR-код. Крутой просторный детский сад, там несколько групп, и вот это все мы отмечаем. То есть нам нужно попасть внутрь и обойти снаружи. Как попасть внутрь? Мы поговорим с вами еще об этом. Как еще проводить? Можно устроить опрос клиентов. Вы можете в целом либо поискать уже какие-то созданные темы, Например, кто-то уже создавал ⁇ Посоветуйте детский сад воскресенский Там мамочки о чем-то переписываются. А можете создать свой опрос и даже его выстроить таким образом, чтобы там некие люди рекомендовали именно ваш детский сад. И вывести эту тему в топ на форуме или на какой-то паблике, например, ВКонтакте. И в конце вы составляете единую сводную таблицу с данными о всех конкурентах. Я не даю шаблон этой таблицы, каждый создаст ее под себя потому что я считаю, что кто табличку делает, тот -то с ней и работает. Очень сложно работать в чужих табличках. Там все просто. Вы можете поставить адрес, ссылку на Яндекс, ссылки на социальные сети, программы, стоимость абонементов, количество клиентов, количество сотрудников по предварительным данным, примерным оценка сайта, его эффективности, офферов, социальных сетей. Карта внешнего внутреннего содержания сада, отзывы и активности, которые детский сад проводит либо не проводит, либо мероприятия, в которых он участвует. Так, поехали подробнее про все эти пункты. Яндекс.Карта. Я уже сказала, что вы заходите, выводите детский сад в Воскресенск и вам вываливается белочка, Аленушка, родничок, рябинка, ромашка. И, и вот все вот эти вот а, некреативные названия. А, и все, и начинаем заходить в карточку каждого и смотреть. Ну, там где-то есть оценки, где-то нет оценок, где-то нет фоток, где-то ужасные фотографии. Вот это все стоит отметить, потому что, например, даже на этом этапе, создав крутую карточку на Яндекс.Картах с крутыми фотками, с, например, вот здесь вот был бы у вас проплаченный доступ, вы бы горели зелененький, вы бы уже выделяли среди общей массы. Видите, вот так, <клышленный> так вот работает конкурентный анализ. И обязательно это проделать на всех картах, не только на Яндексе. Поиск в интернете, просто вы набираете детский сад, Воскресенск, и вам начинает вылазить. Вон, есть реклама, премиум, детский сад, все включено. Детский сад, школа, согласие. Но это, конечно же, не по тому району, где нужно. Вы смотрите именно там, где вы рассматриваете. Меня интересует Воскресенск, а тут, вот, например, мне Москва показывается. Вот, смотрите. Здесь вот в карточках что вываливается. Вот наша задача как фран... компании, управляющая для франчизи, мы делаем так, чтобы ваш детский сад был на первых позициях, чтобы он был в рекламе, для того, чтобы он здесь вот вылазил на картах. Мы делаем для этого некоторые действия, которым мы вас учим, но мы не все вам рассказываем в этих роликах, потому что все остальное закрываем закрытом для наших франчизи. И мы делаем так, чтобы реклама просто бесконечно показывалась потенциальному клиенту И часто конкуренты нам звонят, ну не часто, мы были такие случаи, когда конкуренты звонили, и говорили, что ваша реклама задолбала, ну как вы это делаете? Вот это мы пытаемся создать как можно больше точек контакта, чтобы клиенты выбрали именно нас Социальные сети, здесь тоже все понятно, я просто зашла в ВКонтакте, набрала детский сад Воскресенск и вот здесь что-то появилось. Можно пройтись, посмотреть, посмотреть люди, которые людей, которые подписаны на детский сад, подписаться на них, чтобы они потом ну каким-то образом увидели ваш детский сад у вас на стене и подписались также. Вот еще один плюс конкретного анализа, что вы можете набирать аудиторию с других пабликов similar web это такой сервис вы его набираете в интернете там по ссылочке переходите и там вы можете проанализировать сайт здесь конечно ограниченное количество возможностей бесплатной версии но есть разные сервисы которые могут проанализировать насколько эффективен сайт, какой на него идет трафик, сколько там люди задерживаются ну, это обычно делают там директологи либо маркетологи, которые составляют вам рекламные кампании. Здесь вот я просто ввела наш сайт bin.ру, всего посещений, списаний месяц, средняя продолжительность посещения, процент отказов и так далее. Ну, то есть вы даже можете по этим показателям потом анализировать свой сайт и по этим показателям тоже конкурировать. Яндекс.Вордстат сервис Яндекса, в котором вы можете посмотреть, а сколько вообще запросов в городе касаемо, касаемо детских садов. Вот я брала город Воскресенск, это очень маленький городишко, да простят меня жители Воскресенска, такой региональный городок, небольшой, хотя он находится в Пасковской области. И вот здесь достаточно мало запросов, да и в целом ситуация вот по ходу моего мимолетного анализа она какая-то не очень среди детских садов прям вообще мало этих детских садов я даже не уверена что здесь прям частный премиальный детский сад зайдет хотя я здесь часто вижу что здесь ездят крутые тачки гелендваген porsche Поэтому здесь я бы тщательнее проанализировала, почему здесь нету крутых частных детских садов и куда родители водят детей. Может быть, здесь все государственные, государственные сады очень крутые, и в них много мест, и в целом-то как бы и частные здесь не нужны. Но вот здесь мы видим по запросам, что всего 969 запросов. На мой взгляд, это не сильно много. Я также проанализировала, например, район Химки, там порядка 2500. Запроса было это в Москве. Вот. Но ну, здесь мы, например, что еще видим? Здесь мы видим детский сад рябинка Воскресенская, 31 запрос, детский сад Солнышко Воскресенская, 30 запросов. Здесь мы можем посмотреть, какие вообще а, детские сады в городе интересуют наших потенциальных клиентов. Детский сад 61 в топе. Какой еще? А, ну вот 61, наверное, в топе. вот Поэтому вот с этих мы начнем, которые чаще всего запрашивают. Поисковой системе. Попробуйте воспользоваться. Я уверена, что вы там что-то обнаружите интересное. Главное, включайте пытливый ум. Вот вы исследователь, детектив, который хочет докопаться до истины. Но, кстати, лайфхак, если вы не хотите проводить конкурентный анализ самостоятельно, вы всегда можете это делегировать. Если у вас нет такой управляющей компании, как мы, то вы можете просто зайти в любой сервис по работе с фрилансерами, например, в Workzilla, и сказать, там дать задачу, что вам нужно провести конкурентный анализ, показать вот это видео, как его нужно провести, и заплатить человеку тысячу, две, три, пять для того, чтобы он составил табличку с конкурентным анализом, и все. Я часто так обращалась, и зачастую ребята хорошо выполняют. Эту задачу. Также вы анализируете работу администратора. Тоже мы говорили про это в других роликах. Здесь я писала разным детским садам, и они как-то отвечали на запросы: кто-то медленно, кто-то быстро, кто-то аудио, кто-то спамил меня. В общем, здесь тоже мы, мы как бы, видим ситуацию, как, какая обстоят на рынке. Представляем себя на месте родители. Вот я родители у которого ребенок два года, например, и я. Вообще еще не разбираюсь в детских садах. Я не понимаю, в чем преимущества, в чем минусы. И вот как бы вы на месте такого родителя выбирали детский сад? Кого бы вы выбрали? Кто с вами общается? Тот, кто вам отказал, грубо сказал, что нет, мы берем только с трех лет? Либо кто вас обрезал со всех сторон, уточнил у вас, какого запроса, когда вы хотите отдать, какие вы детские сады рассматриваете, сможете ли вы прийти на экскурсию?» Там что вам важно при выборе детского сада, вот тогда вы рискуете заполучить этого клиента <laughs> и, сдел, и сможете сделать это быстрее, если чем конкуренты, то мм, цены вам не будет. Анализ изнутри и снаружи. Я здесь также зашла в Яндекс.Карты, рандомно набрала фотографии разных детских садов, это все разные и показала, как вот выглядит конкурентный анализ, когда у вас пошел человек и прям сфотографировал детский сад, сфотографировал, так, вот здесь у них своя детская площадка, так, вот здесь у них не своя, но там в 200 метрах от детского сада есть, там стоит какая-то горка одна деревянная, там можно, пересходить какой час пик, я не знаю, какой там час пик прогулок у детей, два часа, Ходите посмотреть, а сколько на этой площадке детей, может, там детям негде гулять. Вы такие, ага, ставите себе галочку. Если кто-то будет выбирать этот детский сад, вы будете говорить, а вы знаете, там у них детская площадка не очень, или там детская, на детской площадке детям вообще негде играть, а вот у нас просторная, либо там своя детская площадка. Ну, это, конечно, удовольствие для детского сада иметь свою детскую площадку, но у нас... Те детские сады которые открываются в закрытых ЖК, у них конечно же своя детская площадка это большое преимущество а также вы фотографируете вход например вот что вот здесь хорошо здесь хорошо что здесь есть телефон вот был бы здесь еще инстаграм чтобы родители мог пройти только внимание так не хочу заходить в детский сад хочу зайти в instagram запрет аграмм и посмотреть как там у них внутри он такой хопа, сканировал QR-код и зашел. Поэтому делайте все удобным для людей, вот для людей, которые не хотят звонить, не хотят заходить в детский сад, чтобы они просто могли сами изучить информацию быстро в интернете. А, ну, конечно же, вы можете попасть внутрь детского сада, либо с помощью тайного покупателя а, найти его, например, на Авито либо попросить своих знакомых, либо самим взять своего ребенка, если он у вас есть, и пойти играть в детектива уже внутрь детского сада. И прям пойти посмотреть, там поснимать, пофоткать, поузнавать все подробно. Ну вот, я, конечно, выбрала вот эти фотографии изнутри, но вот я бы такой детский сад не выбрала. Ну, если честно, не хочу, конечно, никого обидеть, но колхоз колхозом. Какая-то мебель, ковры несуразные, Но вот, явно можно очень легко отстроиться от этого детского сада, где игрушки лежат на эм, батареи. Вот. Ладно. Ну, в общем, вы поняли. Идем дальше. Анализ форумов и пабликов. А, ну вот я просто первое нашла на сайте BabyBlog, вроде называется так. Девочки, посоветуйте развивашки или частный детский сад в Трину. Переезжаем в этот район. Очень нужна там няня, садик или какие-то развивашки для ребенка. Я думаю, что это частый запрос от родителей, и нужно либо поискать такие запросы для вашего города, либо самостоятельно сгенерировать такой запрос, попросить знакомых друзей посоветовать ваш детский сад, и вот будет висеть такая тема с такими рекомендациями. И составить в итоге сводную таблицу. У меня Будет не таблица, а такой конкурентный анализ, который я вам покажу, который мы проводим для наших потенциальных франшизи, когда они выбирают район. Ну, вот Я просто нашла у себя в Google документ вот сжатый конкурентный анализ по франшизам. Мы вот проводим по франшизам конкурентные анализы среди других детских садов. Мы держим руку на пульсе. Или вот обзор сайтов конкурентов. Я делаю какой-то анализ для медицинских центров Там время работы цена услуги наличие акции удобства записи скорость ответа скорость оказания услуг ну, то есть вы можете таблицу составить в любом виде в котором вам угодно главное чтобы эта информация у вас была и вы просто привыкли с этим работать как работать с результатами вот вы все проанализировали про всех узнали обзвонили вы обладаете большим количеством информации и вы теперь понимаете наличие спроса и насыщенность рынка то есть где больше детей где меньше по каким причинам вы понимаете в целом как устроен рынок в районе в городе вы уже прикинули, какая может быть стоимость ваших абонементов, вы прикинули, какие вы пакеты можете сделать. Конечно, у нас есть устоявшиеся пакеты, но вы можете их корректировать под свою обстановку. Вы уже определили свое УТП, вы точно знаете, чем вы круче. Вы на ошибках конкурентов научились, что делать не нужно, и вы это учли у себя в работе. Вы узнали, чего не хватает родителям в районе. Может быть, им не хватает каких-то определенных занятий, которые вы можете себе ввести. Вы знаете слабые места конкурентов. Вы разработали на основе всей этой информации скрипты для продавцов. И продавцы уверены в продукте, и администраторы уверены, и вы уверены, и родители выбирают вас, и вообще все в шоколаде. Мы скорректировали рекламные сообщения и оферы для сайта. Конечно, у нас шаблонный сайт, но вы всегда можете сказать, Марина, давайте вот сделаем вот такой офер, потому что это у нас в районе зайдет на ура. Я скажу, да, я очень рада, что вы провели конкурентный анализ и вот осознанно внесли какую-то правку на сайт. Вы можете разработать дополнительные услуги, например, летние программы, логопед, мастер-классы для родителей, ну, в общем, все, что вам в голову придет в результате анализа. Поймете, какие активности организуют конкуренты и в каких мероприятиях они участвуют. Может быть, они участвуют в каких-то государственных программах, может быть, у них есть какая-то рассрочка, может быть, они участвуют в социальном проекте, они высаживают деревья, либо они дружат с какими-то компаниями. Нужно это все узнать. Лучше вести сможете соцсети и развивать личный бренд руководителя. Ну, это и без конкурентного анализа нужно делать лучше. И развивать личный бренд руководителя тоже важно. И про это я также записывала ролик. Смотрите на нашем канале. Не забудьте подписаться, поставить лайк этому видео, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать другие... Выпуски. И прямо сейчас можете нажать на паузу и поставить какой-нибудь комментарий, например, сказать «Марина, спасибо, что вы записали такой ролик». Под конец два инструмента я вначале анонсировала про классическую школу пиара. Вот все, что мы с вами разобрали, это называется маркетинг-микс. В классической модели маркетинг-микс состоит из четырех п: это place, price, promotion и продукт. Продукт. В уже в адаптированной версии есть 5 пи, сейчас уже есть и 7 пи. Но мне кажется, 5 пи – это достаточно. Это место, цена, каналы продвижения, продукт и покупатели. Вот на основе конкурентного анализа вы, во-первых, сможете выбрать место, вы сможете определить ценовую политику, вы поймете, какие каналы продвижения работают лучше, какие, например, конкурентно не используют, а они как бы хорошо бы зашли. Вы сможете улучшить свой продукт, доработать свои методики, вы сможете нанимать лучших воспитателей, давать им лучшие условия. И вы сможете понять, кто ваша целевая аудитория, что для нее важно, где она сидит, где она находится и как на нее выходить. И сможете разговаривать на, цене, сможете разговаривать на языке целевой аудитории. Uh, и HLL – это составление свод анализа uh, Вот SWOT-анализ часто используется компаниями в каких-то презентациях, но я не уверена, что это действительно для них эффективно работает. Но я вам расскажу про этот инструмент, чтобы вы понимали, что это такое. SWOT-анализ – это матрица сильных, слабых сторон возможностей и угроз компании. Ну, в данном случае детского сада. Вы можете это себе выписывать уже как бы вне конкурентного анализа, как вот постфактум, что вы уже поняли, как такой, ну, вот как есть бизнес-план на салфетке короткий, вот есть свод-анализ, ну, это какая-то… Короткие выводы по конкурентному анализу, потому что конкурентный анализ, там, по сути, просто находится информация о ваших конкурентах. А свод анализ это какой-то вывод, который вы сделали из анализа конкурентов. Например, я здесь просто набросала, чтобы вам было понятнее. Сильные стороны детского сада, здоровое меню, современный дизайн. Ну, То есть вы должны понять, что это сильные стороны по отношению к конкурентам. Это значит, что у конкурентов такого нету. Здоровое меню, современный дизайн, новый детский сад, сильный интернет-маркетинг, везде есть, конкуренты жалуются, что реклама достала. Работа, выходные дни, слабые стороны, отсутствие отзывов, потому что детский сад новый, клиентов нету, знакомых не попросили, отзывы не купили. Недоукомплектованный штат, но это обычно бывает на этапе. Открытие детского сада берется минимальный штат и дальше уже э, добирается. Расположение не на первой линии. Допустим, сад где-то глубоко находится, во дворах, до него не так просто добраться. Отсутствие своей детской площадки. Вот, например, у конкурентов у них свои детские площадки. Сами себя построили, как-то вот, договорились с администрацией. А у вас нет. Возможности. Возможности и угрозы эти пункты касаемые именно вот, каких-то внешних обстоятельств. А возможности это поддержка государственных органов, То есть, а вдруг у вас в районе или в городе есть какая-то особая поддержка частных детских садов, а вы про это не знаете, никто вам не сказал, вы можете про это узнать и вот как-то здесь взаимодействовать, а вдруг у вас ваш органы власти, вам администрация может вам какие-то субсидии выделять или еще что-нибудь партнерство и коллаборация вдруг тоже у вас есть какие-то блогеры либо какие-то активисты деятели с которыми вы можете сотрудничать и которые могут быть амбассадорами вашего бренда развитие сети в городе это когда вам могут например каким-то особо крутым условием выделять помещение, либо вы с кем-то задружитесь, либо вы просто хотите развивать свою сеть и стать самой большой сетью в городе. Это вот вы будете презентовать как социальный проект. Открытие детского центра, ну, то есть помимо детского сада, вы можете открыть еще детский центр. Ну, Куча других возможностей тоже есть, я их здесь не указывала. Угрозы, угрозы тоже какие-то внешние, экономические, которые могут на вас влиять, вообще на, в целом на всех. Кризисная ситуация в стране, соответственно, у людей падают доходы, они там экономят на детях, хотя в целом дети это обычно то, на чем не экономят. Но вы, это может быть угрозы. Не нужно сидеть в розовых очках, только в розовой рубашке. Это риск возвращения пандемии, либо каких-то других обстоятельств, связанных с специальными операциями. Это может быть высокая конкуренция. Может быть, она, скорее всего, есть, но вдруг все захотели открывать детские сады. Это может быть землетрясение, допустим, если вы находитесь в каком-то районе. В общем, какие-то такие угрозы, которые находятся вне зоны вашего контроля, если говорить на языке коучинга на которые вы по сути повлиять не можете, но вы все равно должны быть к ним хотя бы морально готовы. А возможно у вас есть какая-то папка быстрого реагирования, антикризисного реагирования, и вы а, выписали все угрозы, и у вас есть план «Б» на каждую возможную угрозу. Вот, например, случится возвращение пандемии. Что вы будете делать? А вот когда это случится, вы уже не будете переживать, потому что у вас будет план. Когда есть план, тогда уже не так страшно. Вот, Поэтому вот практическая польза от свод анализа, она может быть, если вы ее здесь можете разглядеть. Это будет круто, потому что это занимает немного времени, такой мозговой штурм с самим собой, либо со своими сотрудниками, но в то же время это помогает вам всю информацию собрать, загрузить, выгрузить, разместить, переварить. И использовать это во благо своего детского сада стоп друзья я вам еще хотела кое-что показать так что пожалуйста не уходите оставайтесь здесь я вам хотела показать какие мы презентации даем нашим потенциальным партнерам, даже тем, кто еще не купил у нас франшизу. Мы уже проанализировали достаточно много районов, потому что у нас много заявок на франшизу. И вот, например, как у нас выглядит анализ рынка, маркетинговый анализ северного севера Москвы быстро побежимся. Мы рассказываем про город, про количество детей, какие есть районы, какой вот примерно объем рынка. Анализируем также в картах, какие есть детские сады, есть государственные, есть частные, какие есть популярные бренды, например, там оранжевым выделяем, которые там в самом топе. Определяем коэффициент плотности по отношению к населению города, к частным детским садам, количество количеству детей, к государственным детским садам. И в итоге говорим, какой у нас там подразумевается уровень конкуренции. Либо низкий, либо средний, либо высокий. Сколько рассчитывается из того, сколько детей на сад. Невысокий уровень конкуренции, мы как бы рассказываем, почему это хорошо, либо почему это плохо, сколько мы можем предположить здесь, мы готовы там, предположить количество каких-то заявок, которые мы дадим нашему франшизе. Анализ конкурентов берем таких топовых и делаем. Ну, это как бы такой первичный анализ, то есть это первичный маркетинговый анализ, он недостаточно глубокий, но его достаточно вообще, чтобы в целом понимать, стоит ли в этом районе открываться. Сильные и слабые стороны, то, что я вам рассказывала, вот анализ только здесь без возможностей и угроз, так, пусть такой вот порезанный, но этого, как я уже сказала, вполне достаточно. А стоимость аренды – тоже мы здесь смотрим, какие есть предложения на Авито, на Циане, на Яндексе, сколько стоит квадратный метр и предполагаем, ну, где бы хорошо было бы выбрать место. Тоже такой поверхностный быстренький анализ. Показываем перспективные районы. И перспективные жилые комплексы, ну, в которые бы мы рассматривали для того, чтобы открыть детский сад. Просто у нас уже большой опыт, мы в целом понимаем, что должно быть в ЖК. Перспективы открытия, сколько бы инвестиций пришлось потратить на этот район, то есть, например, это расчет для севера Москвы, и там инвестиции здесь от 5 до 8 миллионов. Точные будут рассчитаны, исходя из а, помещения, ну и в целом, как бы, сделка с франшизой может растягиваться, поэтому все равно придется потом актуализировать все эти данные. Ожидаемое количество заявок на открытие сада 70. Ну, 70 это вообще очень легко сделать 70 заявок, мы всем делаем. А обычно больше получается гораздо от 120 предполагаемый срок выхода на точку безобыточности охранный радиус до 3 километров что такое охранный радиус это значит что в радиусе трех километров мы не открываем второй бини возможность выкупить эксклюзив на город для бренда бини у нас есть всегда следующие шаги после того как мы партнеру показываем такую презентацию мы приглашаем его на Zoom, там знакомимся, заключаем договор, вносим оплату по счету и приступаем уже к детальному поиску помещения под сад, к тестированию локации, то, что я вам рассказывала, запускаем рекламу для тестирования спроса, разработка дизайн-проекта под помещение, которое нашли, ремонт, закупка оборудования, старт, маркетинга и продаж, ну и, и так далее. То есть вот первые шесть шагов, которые происходят а, после того, как мы присылали эту презентацию. И с помощью маркетинговой системы, про которую мы также рассказываем во всех наших роликах на YouTube, мы привлекаем от 70 до 170 клиентов в саде, Это реальные кейсы. То есть от 75 точно у всех есть. И вот такая команда для вас работает для того, чтобы создавать крутые детские сады, в которых счастливы и здоровые дети. Поэтому, друзья, не только подписывайтесь на наш канал, но и становитесь нашим партнером. Мы вас научим, мы вам поможем. Эта вот вся команда будет работать на ваш успех, который также и наш успех. Я вас благодарю за просмотр этого ролика и желаю вам успехов в бизнесе. Пока-пока.